Видеокурс по торговле календарными спредами при помощи робота скальпер Spread. Инструмент календарный спреды на самом деле не всем известен. Я сам с ним познакомился не так давно, гораздо позже, чем он появился. Все в основном представляют, ну, торгуют либо на фондовой секции, либо торгуют на срочной секции, но знают только класс фьючерсов, который относится к классу из PBFood. Вот календарный спред это немножко другой инструмент, подчиняется другим законам, каким вот как раз в этом курсе я хотел рассказать и чтобы вы начали работать данным роботом, который собственно ну, предназначен именно вот для календарных спредов, наиболее эффективно его лучше применять там, как показала последняя практика. Поэтому именно вот этому данный курс посвящен, чтобы вы начали уже с пониманием того, что, какие инструменты используете, работать с торговым роботом. И применять все возможности робота с учетом тех возможностей, которые именно календарные спреды нам дают. Ну давайте тогда начинать. Что в данном курсе вы узнаете? Узнаете, что такое фьючерс на календарный спред. Отличие класса SPBFood и food spread, То есть этот классу FoodSpread относится к календарный спред. И гарантийное, какое у них гарантийное обеспечение будет, комиссии чем отличается, разговор, естественно, будет о автоматизации и алгоритме работы робота. Но не забывайте, у вас дополнительно еще есть к роботу видеоинструкция, где уже подробно вот каждый там пункт меню при настройке параметров рассмотрен. То есть, видеоинструкция это не отменяет. То есть, данный курс это отдельно, видеоинструкцию рекомендую посмотреть перед тем, как робот уже запускать в работу. Значит, рассмотрим базовые настройки робота на спреды, скальпер-спред, посмотрим принципы усреднения, то есть робот использует два принципа, линейный и мартингейла, и будем смотреть, как правильно выбрать торговый спред под ваш депозит, это очень важно. Сделаю я также обзор основных ликвидных инструментов спредов, но этот, эта линейка постоянно расширяется. И расторговываются инструменты, это заметно вот за последние полгода, которые я работаю с этим инструментом. И, естественно, про запуск и контроль торгового робота будет отдельный урок, это тоже очень важно. Давайте начинать. Так, первый урок. Значит, данные фьючерсы, фьючерс на календарный спред относятся к классу food spread. Сейчас где-то ну, более, там, наверное, уже 60 календарных спредов, но, к сожалению, не все они ликвидны, и по некоторым спредам вообще за день может не пройти ни одной сделки. То есть, естественно, такой инструмент бессмысленно применять, э, так же, как вот сейчас э, ввели там, вечернюю сессию, она очень мало ликвидна. Но, как ни странно, э, реально торговые роботы на календарных спредах, но ну, я сейчас говорю про робот-календарные спреды, работают на вечерке, и особенно эффективно на вечерке он работает на тех инструментах, которые привязаны больше э, к западным индикаторам, как э, календарный спред на фьючерсный индекс SP 500 и золото. Вот эти два инструмента прекрасно вечерки работают. Поэтому расширение времени торговой сессии это всегда плюс для любого скальпера. Код инструмента выглядит так. вот Например, рубль-доллар это э, СИМ, скажем, 2, СиУ2. То есть это спред между, э, вот в данном случае июньским и сентябрьским контрактом. Нефть, поскольку она ежемесячно экспирируется, будет выглядеть. Тут будет код двух соседних контрактов два соседних месяца контракт на календарный спред может быть один их может быть несколько одновременно торговаться дальше в курсе подробно про это будем рассматривать смотреть ну вот у вас пример календарного спреда на нефть между пятым и шестым месяцем контракт ну видите да график он собственно ничем не отличается ну в чем увидим сразу особенность графика слабой ликвидность, то есть некоторые свечи представлены, хотя это минутный объем, черточками возможно в некоторых свечках вообще не было сделок да, такие свечки тоже здесь такие на этом инструменте бывают, но в целом нефть достаточно неплохо расторгованный календарный спред, теперь давайте квик откроем, посмотрим где найти календарные спреды чтобы вы это знали берем, значит, ну вот все привыкли да, работать с акциями, вот у нас слева акции Сбербанка ее стакан, а справа акция фьючерса на Сбербанк и стакан ее. А, теперь давай текущие таблицы параметров, правой клавиши мыши, нажимаем редактировать, все как обычно. И смотрим, ну не обращайте меня, тут, у меня тут много может быть различных так, классов. Вот, вам нужен форс, спреду между фьючесами. Вот открываем и смотрим. Как видите, да, список ну, достаточно внушительный. И некоторые инструменты, давайте вот посмотрим, как фьючерс, календарный спред на фьючерс, на индекс РТС. Вот одновременно торгуются раз, два, три, четыре инструмента. Давайте посмотрим. Давайте вот мы их выведем. Вот их получается четыре. Добавить их, выводим. А давайте посмотрим, как, что они себя представляют, насколько они вообще ликвидные. Ну вот берем ближайший так ближайший у нас сейчас рим -Рио. давайте Римрио. вот я слева выведу его стакан инструмент и возьмем следующий рио Риз, то есть сентябрьский и декабрьский который еще не наступил который еще ну точнее это не ближайший еще инструмент все смотрим так Uh, так, прошу прощения, я вывел следующий, а слева я вывел 23-й год. И как видите, по 23-му году пустой график. То есть никто этот инструмент не торгует. Посмотрите в стакан, увидите ну спред гигантский. То есть этот инструмент не пригоден для торговли. А вот uh, нас интересует... Так, а где Рио? А, правильно, вот ближайший. Справа у нас ближайший, слева сейчас выводим следующий. Вот рис декабрьский и мартовский 23-го года. Вот я вот сейчас здесь вывожу. Стакан и инструмент. Так, смотрим. Вот сделка, да, одна минута. Начиная с какого числа? С 7 0 Прошло там ну с десяток сделок. А смотрим теперь вот ближайший спред на ближайший и следующий фьючерс а, РТС. И здесь, ну, более-менее все нормально. А еще одна особенность, да, видите, отрицательный спред может быть отрицательным, может быть и положительным. Может быть цена на спред равна нулю, если ну, стоимость контракта ближайшего и последующего одинаковая. То есть вот а, такой инструмент. Вот он здесь какие есть, а можно их ну, будем В курсе там буду много рассказывать, показывать. Вот такой интересный инструмент, который будем изучать. На этом данном уроке все. Продолжим в следующем уроке изучения.